Та-дам, друзья! Продолжаем играть в стей-аут по многочисленным просьбам, вашим и предложениям, да, я смотрю, эта игрушечка неплохо набирает так просмотры, да, на моем канале, и я, как и обещал, естественно, продолжаю в нее играть играть. Да, ребятки, в эфире у нас MMORPG-шечка своеобразная только в мире сталкера онлайн. Кто до сих пор еще не в курсе, что это за игрушечка, я вам коротко объясняю. Да, здесь нам предстоит встречаться с аномалиями, со всякими мутантами, собирать различные э, со -со собирать различные неизведанные нам штуковины, артефакты и так далее. Ну, все, собственно говоря, как в старом, добром сталкере, только в онлайн-системе, друзья, где мы можем встречаться с такими же ребят... Ребятами с такими же искательными приключений, как и мы а, сами. Ну что ж, друзья, начинаем потихонечку. И дальше исследовать этот а, мир Ну а перед началом видосика Малюсенькая просьба, как всегда, поставь, пожалуйста, лайкосик Под данный видосик, мне очень нужна Важна твоя поддержка Взамен за твои лайки я буду радовать тебя Крутыми годными видосами по самым разным Современным видеоиграм Спасибо тебе большое, а мы Начинаем играть в Сталкер Онлайн, попробуем пройти Куда-нибудь подальше сегодня Да, ведь нас постоянно преследовали Неудачи в последний а, момент Так, итак, давайте, ребят, посмотрим, что нам необходимо Сейчас сделать. Я смотрю, что у нашего персонажа голод немножечко, да, просел, жажда просела и какой-то еще значочек вот там вот в верхнем правом углу экрана, который указывает на то, что нам необходимо, наверное, отдохнуть. Так, ну что ж, давайте попробуем обратиться к врачу, что он нам скажет. Фельдшер Иванов. Итак, рассказывай, хочу подлечиться, купить, куплю лекарства. давайте попробуем подлечиться. Так, смотрим. Лечить отравление. Обычное лечение. Зайду попозже. Давай посмотрим, что приключилось. Ну, я не знаю. У меня вроде не отравление, ничего пока что нет. Я пока что вроде бы чист в этом плане. Так, ой, сколько народу! Вы посмотрите, сколько здесь народу! А кто здесь такой у нас? Виктор Серебряков раздает какие-то указания. А кто это такой? Что это за парень? Привет! Хочешь воспользоваться услугами хранения? а это у нас, я так понимаю, банк своеобразный. Вокзальный кладовщик. Если ты не хочешь все свои вещи постоянно носить с собой, можешь оставить их здесь на хранение. Однако учти, что если ты воспользуешься услугами хранения, у меня это не значит, что из хранилища в другом месте вещи будут доступны. Так что если тебе понадобится переместить вещи с, другого, с одного хранилища на другое, можешь отправить посылку прямо с хранилища. Понятно. Так, ну что ж, привет, хочешь воспользоваться. Да, что это такое? Так, ну, в принципе, я понял, давай открывай хранилище. Итак, друзья, смотрим. А, на самом деле, у меня в хранилище, которое здесь есть, достаточно много уже всего. А, я смотрю, тут складировал просто офигенную кучу. Так, как же нам перекладывать это все? Давайте попробуем. Так, выбросить, разделить информацию. Это вручную все делается, я так понимаю, да? Раз. Так, мясо у нас тут тоже лежит. Я смотрю, в хранилище 4 штучки. Есть жареное мясо, уже 7 штучек. Так, да, вот всякую ненужную, ребята, ерунду мы складируем, пожалуй, в это а, хранилище. Просто-напросто, если мы этого делать не будем, ребят, у нас забьется наш инвентарь полностью, и мы ни хрена ничего больше не сможем а, перенести. Патрончики у меня 7.62, а пускай они остаются для моих пистолетиков. Лоскут ткани. Так, это что такое? Матрешка какая-то, не валяшка. Это у нас мячик. А красным я вроде понимаю, что отмечаются м -м, вещи, которые нужны для квестов. Это что такое? Какая у нас пальба везде Так, небольшая паучья лапка Тоже сюда ее перемещаем Так, носки, зачем нужны носки, друзья? И вообще ума не приложу Ну, наверное, я их тоже постараюсь Выкину в хранилище Пускай хранятся, возможно, и даже пригодятся Хотя я не знаю, ребята, кому продать вот можно Смотрите, продать носки, кому продать Куда продать, не понимаю а Носки, так, комиссия 10% Цена, а сколько, интересно Поставить стоимость, я не знаю Ну, пускай 10 будет, подтвердить а цена должна быть больше 10. Ладно, пускай будет не 10 тогда, а... Мои носки, оказывается, ребятки, такие дорогущие, а я не знал. Так, давайте попробуем продать по другой немножко цене. Так, цена должна быть больше 10. Давайте поставим 15. Подтверждаем. Так, потрачено 10 рублей. Объявление о продаже размещено. О, как! Это типа я отправляю вещи на аукцион. Но кому нужны нафиг дырявые носки, ребятки? Давайте попробуем подумать. Мне кажется, вообще нафиг никому. Добавить... Так... Добавлен предмет носки. Это, мы, это я понял, что я добавил предмет носки. Но когда он продастся-то, я вообще даже без понятия. Так, вы получили посылку с доски. Блин, забрать можно. Тихо-тихо-тихо, не понял. Это что сейчас было? Какую еще посылку я получил? Я чего уже продал, что ли, носки эти? Добавлен, ну это понятно. Так, секундочку, давайте попробуем продать вторые носки. Так, секунду, прям ставим в банк. Кстати, из банка только можно продать. Потерян предмет носки, написано, да? Смотрите. Так, давайте попробуем продать еще Так, поскольку мы продадим носки? Давайте по 15, пускай будет 15 Мне кажется, что их так хорошо берут Потому что Потому что они, видимо, нужны для Каких-то определенных крафтов Так, смотрим, ребят, дальше, что у меня есть Магазинчик Магазин это служит как перезарядкой для нашего, я так понимаю, пистолетика, да, то есть если, например, мы револьвер можем перезаряжать прям патронами из-за коробочки, то а, вот такой вот этот, а, пистолет мы перезаряжаем именно магазинами, то есть на, также на клавишу R только... Если у нас есть снаряженный магазин, мы перезаряжаем Это, ребятки, я вспоминаю Спички оставляем а, Так, это мы, естественно, все оставляем Плюс магазин, а вот это что такое? Подозрительный бенгальский огонь Чем мне с ним вообще делать? Умар, друзья, я не приложу Так, смотрим дальше Это что такое? Лоскуты ткани А подсказник какая-нибудь будет? Нет на эти лоскуты ткани? Лоскуты ткани, количество три штучки Давайте тоже сюда и положим Вообще-то, знаете, так как у меня голод, я бы, наверное, взял И съел бы мясца немножечко Так, съесть Одно место то я съем, потому что, как видите, да, у меня вот тут вот, а, написано, что у меня голод Так, восстановление пошло, хороший перекус Сытость увеличена на 400 единиц Замечательно просто Так, какие-то, может быть, еще штуковины посмотреть стоит Это что такое? Что за бутылочка? Так, давайте, есть ли тут описание или нет? Вокзальный колдовщик, покажи мне описание, что это за бутылочка Если ее в инвентарь положить Так, пустая бутылочка, количество одна штука Так, это понятно Потерян предмет... Ага, когда мы что-то перекладываем, нам тут постоянно в чатике об этом пишут Так, ну что ж, у нас в принципе места есть Вроде бы как тут инвентарь у нас э, вместительный, да И у нас сейчас 19 из 100 слотов всего лишь забито Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать или 12, да, 12, по-моему Из 100 доступных слотов у нас забито Денежек не так много Но будем сейчас постараемся Сейчас, ребятки, это все дело исправить Так, давайте посмотрим, пробежимся по квестикам Так, на Джея у нас есть квестики, да Сейчас мы быстренько пробежимся Наметим себе цели, куда нам дальше двигаться И непременно же отправимся Так, ну что ж, ребят, долго мяться тогда не будем Выдвигаемся тогда уж по заданиям, которые у нас есть на данный момент а Для начала мне необходимо исследовать доску объявлений, с которой вроде бы как мне пришли какие-то пару посылок. Вот, ребят, доска объявлений. Подходим и смотрим, что за посылочки мне пришли. Не пойму. Так, смотрим, где можно показать. Так, охота, доска объявлений. Так, так, так, так, так. Это что у нас такое? Да, какие-то мне пришли посылочки. Но я только не пойму. Заказы. Заказ. Так, так, так. Дави пока мелкие, точные. Mm -hmm. Да, какие-то заказы у нас, ребят, пришло Уничтожение жидких слизней а, наверняка придется по вкусу сообществу сталкеров а, и охотников Так как а, эти мелкие твари сильно раздражают всех, кто идет через болото Т Тунгуски Так, ну что ж, это мы а, возьмем, да, наверное, дави пока мелкие Так, взять задание, заказ, дави пока мелкие Да, берем этот, друзья, заказ, вы не можете выполнить более одного заказа с доски одно одновременно Так, а какие уже у меня заказы уже есть, я что-то не понял продажи, свинец. У меня, похоже, уже есть какой-то заказ, и я не могу взять еще, да. Вы не можете выполнить более одного заказа с доски объявлений одновременно. У меня, ребят, похоже, уже есть заказ, да, и только где его искать? Давайте попробуем, посмотрим. Так, так, так, так, так, так, так, Максим Анатольевич, электродвигатель. В общем, много здесь у меня уже скопилось, скопилось ребят, квестов. А Кислый крем для ног, игрушки. Печкин так просил поискать игрушки в домах возле почты Ленина. После образования аномальной зоны игрушки оттуда стали очень цениться на большой земле. Проверьте частные дома и наличие детских игрушек. Печки нужны мячик, нав... не валяшка, плюшевый э, мишка и кубик-рубик. О, точно! Где же у нас печкин-то? Я где-то помню этого типа. Печкин куда-то у нас, а, вот, Печкин у нас с другой стороны находится, давайте сейчас, кстати, у меня какие-то игрушки уже в кармане имеются, что ж так медленно бегает наш персонаж, а я вам скажу, ребят, почему он так медленно бегает, потому что он у нас а, от жажды помирает, а вода у нас стоит денег, и проще всего, если хотите побегать нормально, искать какой-нибудь, какой-нибудь колодец или колонку, так, автомат с газировкой, друзья, попробовать нажать на кнопочку. Так, кнопочка нажимается, ничего не происходит. Нужна монетка и, конечно же, стакан уйти. Ага, понятно. Так, ну у меня же вроде все это есть. Или нет у меня стакана? А, нет, монетка. Ни монетки, ни стакана. Да, друзья, очень-очень сложно на самом деле здесь со всем этим разбираться. Ну ничего, думаю, разберемся в процессе. Так, ну что ж, выходим. Мне нужен Печкин. Давайте ему скажем, что мы уже насобирали. Возможно, он а, примет то, что есть. Печкин, здравствуй. Так, привет, ищешь работу. У меня есть пара вопросов. Так, спрашивай, а, как ты попал в зону, не знаешь, как выбрать сезон? зоны, слышал про аварию на мосту, пока все, удачи. Так, да, а, ну я так понимаю, ему можно будет сдать квест, когда у меня все игрушки будут а, в кармане. Не валяшка, видите, да, у меня есть что-то там еще, игрушки, да. Так, так, так. Детских иглюшек. Неваляшка, мячик, неваляшка, плюшевый мишка и кубик-рубик. Да, я -то, так понимаю, когда мы все соберем, тогда и будет все. Неваляшка и мячик у меня уже есть. А это что такое? Средство для выведения радиации. Это же все можно ставить в быстрый слоты, не так ли? Да, это все можно, друзья, ставить в быстрые слоты. Так, 4, 5. Это у меня пушки. А средство для выведения радиации можно использовать. Итак, так, это что такое? Давайте пробежимся и посмотрим. А, солевая батарейка. Количество две штуки. Отнесите к заданию... Относится к заданию батарейки Это понято, принято, да, все что красным, ребят Как я и думал, это у нас все Относится к заданиям Так, ну что ж, выдвигаемся Будем потихонечку сейчас исследовать Территорию, искать Всякие интересные вещи Естественно, нам придется сейчас опять воевать Очень много всяких мутантов Здесь бегать на этой территории И давайте уже достанем наш до, Наш добрый револьверчик Да, или ТТшечку, и начнем уже Охотиться потихонечку на Всю ту нечисть, которая здесь вводится А нечисти здесь, друзья, хватает с головой Возможно, еще что-нибудь подберем интересного, да Напоминаю, что находимся мы на станции Любич Да, вот такая вот карта этого места, этой местности Она просто-напросто кишит всякими разнообразными монстрами Да, давайте будем, будем осторожными Напоминаю, что вроде бы как тут нас могут убивать даже союзники наши Так вот, например, стоит, смотрите, какой-то какой непонятный чудик Подходя к нему, он начинает двигаться Там еще, кстати, один В голову попадаем, раз-два Он еще, ребят, дышит, третий выстрел держит Четвертый держит, пятый держит Офигеть, какой он живучий -то, а Четыре-пять выстрелов, он, ребят, держит только в путь А что с него можно залутать? Давайте посмотрим, это у нас крохотный дымовой Так, надо срочно залутать Так, заряжай, заряжай полностью Надо им в голову целиться Мне кажется, в голову будут гораздо лучше выстрелы Проходить, так, забираем из него все вот так вот долго, ребята, нужно здесь обыскивать тех самых монстров, которых мы убиваем Давайте обшарим этого типа Посмотрим, что у него имеется Так, получено 15 единиц опыта выживания И смотрим, волосы и хвостик Естественно, мы забираем все Так, ну что ж, еще один домовой, смотрим Получаем, вот в голову, кстати, два выстрела Кстати, у нас показывается также урон, сколько мы вносим так-так-так, вы ранили Крохотный домовой на 64, 3 а потом 33 добили, то есть у них получается где-то 100 а, Примерно очков здоровья Так, замечательно, второго домового Свалили, сейчас попробуем Его разобрать, блин, как же Долго идет ведется обыск, что интересно Нужно сделать, друзья, для того, чтобы Обыск у нас шел гораздо быстрее Подскажите, пожалуйста, мне в комментариях Так, опять волосы, опять опыт мы Добыли, кстати, тут можно прокачивать своего Персонажа, так, давайте пошаримся Здесь, наверное, что-нибудь есть у нас Пока что я ничего не вижу. Что у нас тут за ящики? Тут постоянно зона облутывается игроками, такими же, как и я, и поэтому мне ничего не остается. Так, давайте пойдем туда, где стреляют. Там будет побезопаснее немножечко. Так, нам надо пробежать. Так, черт, я знаю, что где-то в этом лесу есть колонка, из которой можно попить. Вот прямо возле этих домов она имеется. По крайней мере, было раньше. Сейчас постараемся найти этот колодец и попить из него водички. Так, так, так, какая же здесь жуткая атмосфера, друзья Такое, такое ощущение, как будто какой-нибудь шнырь выскочит из этого сейчас дома, из старого И укусит меня за задницу Ведь так оно и может быть на самом деле Ой, какая здесь пальба жесткая Здесь, ребята, пальба для того ведется, что здесь так же, как и я, ищут все На чем бы наживиться можно было Так, где же колодец-то? Я помню, что здесь где-то был колодец, из которого можно попить водички я пока что только таким способом могу восп Восполнить себе здоровье Да, это самый, э, так сказать, безопасный Способ и самый малозатратный Лишь бы меня кто-нибудь не подстрелил Кстати, здесь, по-моему, могут и свои же тебя же Подстрелить Собак отстреливают, я смотрю Здесь очень активно отстреливают собак Вот, например, парни орудуют Тут, интересно, можно в войс переходить Чтобы меня не убивали Здорово! Как тут войс переходить? Есть тут войс? Нет гранат да, лутаются парни, смотрю, режут собак. Но мы, ребят, идем по своей цели. У нас важная цель, нам нужно срочно найти. Вот он колодец, друзья, про который я говорил. Достаточно далеко-то он находится, как я погляжу. Достаточно нелегко его найти. Так, а можно как-то отдалиться? Так, секундочку. Вот он колодец. Из него вот и мы сейчас и попьем. Так, попить. Давайте попьем и утолим нашу жажду. Лишь бы какая-нибудь собака только меня за задницу не укусила. Так, все, друзья, жажда у нас уменьшена на максимум. И теперь у нас полоска, смотрите, которая под жизнью начала восстанавливаться. Так, здесь, смотрю, кого-то фармят тоже. Здесь, по-моему, тоже дымовые у нас тут. Да, вот, пожалуйста, стреляют, убивают. Так, это что за чемоданчик? В этом чемоданчике Ничего. Тут, по-моему, домовых убивают. Да, здесь много народу шастает. Мне ничего не остается, как просто-напросто бегать в какие-нибудь другие места. Опа, еще одного домового завалили. Кстати, да, здесь можно выглядывать вот так вот. Из-за угла, если что. Раз выглянул и замочил домового. Да, вот так вот легко и просто. Но главное, чтобы, ребятки, лут оставался. Я вот сейчас пришел, и уже никакого лута здесь а нет. Все, как говорится, уже подсобрали. Так, идем в следующую комнату. Напоминаю, друзья, что играем в Stay Out, это у нас ММО-шечка, да, в мире сталкера, сталкера онлайн. Ну, то есть просто-напросто в мире сталкера. Ищем всякие артефакты, да, заходим в странные, стрёмные дома, и ничегошечки-то тут нет, друзья, в этом доме. Надо срочно идти тогда в другой дом пытаться, и пытаться что-нибудь найти в другом месте. Пойдемте дальше. Тут уже прошли люди с пушками да, с большими и всех уже завалили А мне бы дробаш бы не помешал или ружье чтобы с одного удара вырубать этих гадов так так ну что ж давайте прогуляемся по соседним домам возможно здесь уже кто-то резнулся давайте давайте нам необходимо искать игрушки так это что такое Это какой-то Какой же живучий а смотрите 4 патрона потребовалось чтобы завалить этого гада давайте облутаем посмотрим что у него есть да, на перезарядку уходит достаточно немало времени. Так, ну что такое в этом кресленоше есть? Давайте посмотрим. Что-то по-любому мы сейчас с него срежем, верно? Так, а если на инвентарь нажать, да, можем сразу пользоваться инвентарем. Так, на пятерочку у меня, значит, одно. На шестерочку, так, предыдущее действие не завершено. А так, свинец и также хвостик мы нашли. Да, отлично, пригодится, я думаю, пригодятся эти ресурсы нам в процессе. Да, не забываем перезаряжаться каждый раз, когда у нас заканчиваются патроны. Иначе нам придется туго. Тут кто такие? Ох, как много этих крысенышей здесь ходит. Смотрите. Ой-ой, а в голову если... Какие же они резкие, а? Тихо-тихо-тихо. Срочно переключаемся на другой пистолетик. Ой-ой, кусается. Меня за задницу укусила Аж ты зараза такая, а? В голову не хочешь? И бегают беспорядочно, друзья, как-то. Еле-еле получается завалить. Вот такую пушку я себе тоже хочу. Так, ладненько, смотрим, что в этом крысеныше у нас есть. Реально, какие-то крысы переростки, блин. Так, продолжаем разделывать. Ты не претендуй на мой, на мой-то хабар. Так, отлично, тоже хвостик и свинец. Замечательно. А в этом крысеныше что такое, давайте, ребят? Надо всех обыскать, потому что здесь любой лут ценится. И можно его продавать на местном аукционе. Так, так, так. Разделываем аккуратненько, точная хирургическая работа. Ну, у них кроме хвостиков и свинца, я так понимаю, у этих крысенышек вообще больше ничего не найти. Так, не забываем, друзья, перезаряжать наше с вами оружие. Так, берем в руки револьвер и перезаряжаем его. Сначала нужно закончить предыдущее действие. Какое еще предыдущее действие? Так, мне нужно перезарядить 6 патронов. О каком действии может быть речь-то еще? Мне просто в чате кинули. Ой-ой-ой, дождик пошел. Интересно, как сильно влияет дождик на нашего персонажа. Я не знаю пока что. Но, наверное, как минимум мы промокнем под дождем. О, еще крыса. Иди отсюда. Бегай ровно, не по сторонам. Вот они вот реально начинают пульсировать. Как только попадешь в одну крысу, она начинает сразу же мансить из стороны в сторону. И не так-то просто становится ее убить. Это мутирующая крыса, друзья. Посмотрим, что из них можно вытащить. Здесь у нас только лишь свинец. Добавляем. Так, собаки. Собаки, друзья, бегают. Собака напала на одного нашего... Две собаки напали. Надо помочь. Смотри, что творится, а. Собака, блин. Видишь, собака кусает за задницу. Такого же сталкера, как и я. Надо помогать, ребят, своим иногда, потому что здесь иногда бывает очень сложно отвязаться от этих вот монстров. Так, перезаряжаем пушку. Нам необходимо, чтобы всегда были патроны э, у нас с вами в нашем револьвере. Так, разделываем. Щенки. Щенки, по-моему, это источник мяса. Да, щенки здесь все злые, как я погляжу. Так, забираем. Да, мясо у нас тут, смотрю, есть и... Еще свинец, да, ребятки, это все дело мы добываем, забираем. И второго щенка, естественно, мы тоже разделаем. Да, я напоминаю, друзья, что здесь абсолютно любые ингредиенты пригодятся. Любое то, что мы добываем в пути, в нашем путешествии, нам всегда пригодится. Так, получена одна единица опыта выживания. Замечательно. Прокачиваем персонажа. Так, а, перезаряжать, ребятки, кабуру, точнее, не кабуру, а вот эти вот магазины, обязательно нужно. Так, извлечь патроны. 7,62. Зачем я это делаю сейчас? Не подскажете мне? Нет. Я это делаю непонятно для чего. Надо зарядить. Как же зарядить эти патроны? Секундочку. Так, нажимаем на кабуру. Точнее, на магазин. Выбросить. Просто выбросить. А если мы на патроны наж нажмем зарядить? Так, сейчас-то у нас получится зарядить? Не пойму. Так, а здесь что у нас такое? Выбросить, зарядить. А что зарядить-то? Зарядить. Надо просто, друзья, вот так, по-моему, их компоновать. Нет. А как заряжать тогда? Ага, все, понято, принято. То есть мы просто... Да, я забыл, друзья. Здесь такая интересная система зарядки. Нам просто нужно на наш с вами магазин переместить пачку с патронами. И тогда он будет заряжен. Вот. И это я делаю для того, чтобы вот этот наш полупустой магазин в нашем ТТ сейчас перезарядить на полный. Вот сейчас мы перезаряжаем. Да, у нас опять 8 из 8 патронов. Но вот этот вот полупустой магазинчик... Он с тремя патронами так в нашем инвентаре лежит Я также, ребятки, перевожу сюда патрончики И мы продолжаем заряжаем еще дополнительные 5 патронов Да, нужно всегда следить за состоянием нашего оружия Иначе нам потом, иначе нам, ребят, реально придется потом туго Так, ребят, бежим дальше Мы пока что бодры, полны энергии и сил Так, где мой револьверчик? Ой-ой-ой-ой, как же громко здесь иногда бывает Да, все ходят, все фармят Посмотрим, ребят, что в этом доме есть всех щенков побили. Тихо. Понял я. Офигеть. Прям под ногами где-то бегают щенки. Так, здесь кто-нибудь есть в этом доме? В этих таких домах обычно скрываются домовые. Здесь, я так понимаю, вообще никого нет в этом доме. Но и лута тут тоже я не, не вижу абсолютно никакого. Да, друзья, я понимаю, что уже... Третью серию, точнее, не, не помню, какую серию бегаю подряд по этим домам и лутаюсь. Но мне необходимо, друзья, бегать просто и лутаться. Потому что здесь на хабаре и зарабатывает баблишка. Надо искать и лутаться. Никаких собаковок нет? Вроде бы нет. Вроде меня никто не кусает за задницу. Это уже хорошо так. Щенков кто-то здесь перестрелял. Это явно не моя добыча. Оставим их, наверное, здесь. Потому что тут, если ты не свою добычу залутаешь, могут тебя и... Приструнить. Так, кто это меня сейчас укусил? Кто мне внес урона столько? Так, урон меня укусил, значит, маленькая крыса. Да, вот такие вот они здесь дерзкие. Заходим в следующий дворик. Да, ребят, сегодня шастаем мы по вот этим вот дворикам и ищем себе на жопу неприятности. Вот там, например, я вижу неприятность. Так, достаем сразу же пистолетик и попробуем сейчас избавиться. Вот он, ребятки. Это у нас, значит, стоит тот самый а, домовой, но он ушел. Они перемещаются, кстати говоря. Еще один домовой в голову ой ой налетел на меня. Дерется. А ну иди отсюда. Мелкий паразит, а. По ногам стреляешь, вообще не берет его. Тихо-тихо. Какой он мощный, а. Смотрите на него. Так, два удара пропустил. У меня еще есть револьвер. Так, секундочку. Попытаемся в него выстрелить сейчас. Резкий какой, а. Отлично. Домового завалили. Ладненько. Так, есть какой-нибудь здесь лут? В этом шкафчике ничего. В бутылке ничего. Здесь ничего, и тут тоже ничего. Осталось только обшарить самих домовых. Поехали. Да, нам, ребята, необходимо все то, что с них падает. Абсолютно все. Нам нужны бабосики, как говорится. Я еще мало представляю, плохо представляю, как же здесь вести правильно торговлю. Но я думаю, в процессе мы с вами разберемся. Ребят, если есть какие-то предложения, пишите, пожалуйста, мне в комментариях под данным видосом как лучше развиваться в этой интересной игрушечке. Я, можно сказать, только начинающий игрок, поэтому многих аспектов, я не знаю, предметов не найдено. Вот тена, искал, обыскивал его, а предметов и не найдено. Вы не профигелили? ли? Я тут время, значит, тратил, а, а ничего не нашел. Ладно, идем дальше. Так, не забываем про перезарядку своего оружия. Так, магазинчик у меня полный. А в, в моем, что там у нас? Давайте посмотрим. Я же с него тоже стрелял. А в ТТ в моем 0 из 8 Стоит перезарядиться Так, стоит перезарядиться, мне кажется, или здесь какой-то лут есть Да, друзья, саквояж, ничего себе Это удачная находка Так, нитки а, Это что такое, медик какой-то, по-моему, да И бинты, замечательная, ребят, находка Смотрите, что творится, а Я даже и не думал, что можно на такое здесь наткнуться Кто-то просто-напросто оставил здесь саквояжик И я благополучно им воспользовался Так, еще можно залутать его Но тут уже больше ничего нет так, смотрим. Медицинская коробка. Это что такое вообще? Не пойму. Есть какая-то подсказочка? А, коробка медикаментов. Количество одна штука. Это у нас такое. Это у нас старые швейные нитки. И бинты. Пачка медицинских бинтов. Кстати, вот это может пригодиться. Использовать. Вот пачка медицинских бинтов нам точно пригодится. Когда нас кусают, мы можем, я так понимаю, отхилиться с помощью этих бинтов. Так, идем дальше. Так, перезарядка у нас есть оружие. Перезарядка у нас оружие нашего имеется. Так, выбираем наши револьвер обязательно и выдвигаемся дальше. Пока что шастаем по этим дворам а в поисках чего-нибудь интересного. Но интересного пока что я здесь ничегошечки не вижу, кроме вот этих вот стрёмных домовых, которые, которые здесь обитают. Так, из-за угла выходим, прям в голову ему сейчас. С одного выстрела. Отлично. С одного выстрела просто. Нет больше домовых. А нет, стоит еще один в углу. Вот он, ребят, стоит, прям за кухонной плитой. На! Отлично, всегда, ребят, цельтесь в голову Такой вот от меня а, совет Потому что выстрелом в голову мы вырубаем практически а, Сразу вот этих вот, вот эту всю мелочь Давайте посмотрим, что у них есть Как-то интересно, здесь дождь идет прямо, ребят, через крышу Она вроде бы не дырявая, но все равно дождь хлещет Так, обыскав этих двух домовых Я кое-что на одном из них а, нашел а, Голова щенка собаки Количество одна штука Почему-то она была на домовом. Я так понимаю, вот эти вот головы можно а, приносить торговцу. Вспоминаю, что вот в этой части мы сейчас бегаем. Здесь у нас старые дома. Очень много старых домов у нас здесь. Да, наверное, все-таки стоит пробежаться по окрестностям, где дома побольше. О! А вот эту штуку я как раз-таки искал. Она, кстати, на надо запомнить. Если, если здесь есть возможность ставить метки, я поставил с удовольствием. Так, давайте попробуем. Это что такое? Это же метка у нас, да? Вот тут сейчас мы находимся. Добавить метку. Так... Это что такое? Я бы, ребят, здесь отметил, здесь у нас, значит, колонка водяная, да, водяная, водяная колонка, да, и каким-нибудь я ее вот таким вот бы значочком оставил бы, вот плюсиком, пускай будет плюсик, да. Вот это, ребят, очень важные места, и их нужно помечать на своей карте, просто нам будет самим потом проще, мы будем знать, где что находится. Вот она, пожалуйста, водяная колонка оставлена пометкой именно мной, здесь где-то колодец также есть. Я бы тоже его, наверное, пометил Надо, ребята, этим активно пользоваться Нам реально будет проще потом э, со всем этим выживать Так, давайте здесь пробежимся Иногда бывают очень интересные ингредиенты Спрятаны вот в таких вот закутках Но пока что я здесь ничего не вижу Только один высокий забор и все Так, ой-ой-ой-ой-ой тихо тихо ой-ой-ой, паучок Два паучка, ребят. набежали, набежали паучки Кусаются очень больно Патроны закончились Вот пауков я этих вообще, ребят, не люблю на самом деле Они очень злые очень-очень злые паучки Они всегда доставляют нам кучу проблем Так, шестерочка Перебинтовываемся срочно перебинтовываемся. Но нам никак, ребят, не дают Надо удирать от этих паучков Быстро-быстро надо удирать Они очень-очень резкие Смотрите, всю задницу мне раскусали Давай-давай, дери-дери-дери Дери как можно быстрее от этих пауков Иначе нам так просто от них не сбежать Попытаемся, ребятки Я надеюсь, невозможно совершить действие на бегу Так, все, я уже не бегу Бегут они за мной или же нет? Уже вроде не бегут, уже вроде бы отстали. Нет, бегут, друзья, но только за другим персонажем. Черт возьми, опять эти паучки. А? Бегут, бегут, бегут, бегут. Опасно, очень опасно, друзья. Как же так-то, а? Побежим тогда к центру. Посмотрите, у меня все хп они сняли. Как бы я там не был подхилен, они мне все хп просто-напросто сняли. Вот он до сих пор бежит за мной, смотрите. И даже не отстает. Я надеюсь, мне кто-нибудь поможет хотя бы в нашем-то городе. Я со своей пукалки, если честно, не смог справиться даже с пауком. Они очень резкие, и в них просто нереально попасть. Не, в них попасть, конечно же, можно, но они как-то близко подбегают. И вот, пожалуйста, смотрите. Вот он, пожалуйста, подбежал куда-то непонятно, да? И в него реально сложно очень попасть. Когда он подбегает прямо непосредственно к тебе. Так, давайте попробуем забинтуем сейчас. Что нам дают наши бинты с вами? Так, используем бинт. И смотрим. Так, получена одна единица опыта поддержки, это понятно. Но я бы, конечно же, хотел, чтобы у меня восстанавливались мои хпшечки Они что-то у меня не восстанавливаются вообще никак Так, чем бы восстановить мои хпшечки? Давайте попробуем поедим мясо У меня как раз-таки голодовка уже начинается И давайте попробуем перекусим мясцом Это нам определенно должно помочь Сытность увеличена на 400 единиц Замечательно, и здоровье, смотрю, у нас тоже немножко начало прибавляться Хорошо Живем, как говорится, живем, живем но надо, ребят, э, все-таки контролировать все эти вещи. Так, магазин мы поменяли на нашем пистолетике. Так, идем в другой пистолетик. Тут у нас 0 из 7 патронов. Давайте тоже сразу же сейчас все это дело зарядим, чтобы нам не бегать просто-напросто с пустыми руками. Не, ну пауков надо, конечно же, как-то оперативнее вырубать, потому что они реально атакуют жестко. Блин, я не понял смысл бинтов. Почему бинты-то не действуют вообще никак? Так, можно пистолетик сюда поближе? Да, кстати, можно в инвентаре тасовать предметы, как нам заблагорассудится. Вот эти штуки можно сюда вниз убрать Так, голова щенка, это, наверное, для квеста Так, это разобрать, кстати, можно Давайте попробуем, разберем аптечку, что в ней... Так, вы уверены, что хотите разобрать коробку медикаментов? Разобранный предмет восстановлению не подлежит Ну, наверное, да, может быть, какие-то медикаменты найдем Давайте попробуем Надо же, ребята, исследовать, что здесь можно получить Так, разобрали мы, друзья, коробку с медикаментами И что мы здесь нашли интересного так, здесь есть, это что такое? Пустая, пустая пробирка. Здесь есть бутылочка. Здесь есть пустая бутылка. И здесь есть таблетки. Какие-то там таблетки. Их или продать можно, или я не знаю, что с ними сделать. Выбросить, разделить. Выбросить, разделить. Интересно, можно вот в эти бутылки набирать воды, например, возле той же самой колонки, которую я недавно нашел? Давайте попробуем. Так, сейчас попробуем, друзья. Так, почему у меня 6 и 7 патронов? Почему один патрон не заряжен? Надо все полностью зарядить. Продолжаем, ребята, исследовать окрестности. Так, здесь есть колонка, я знаю. Ой, собака тут тоже есть. Так, один щенок готов. Второй щенок подбегает. Здесь очень много собак кругу. Куда он делся? Вроде на месте. Так, этого щенка можно быстренько разделать. И получить из него необходимые вещи. Ингредиенты. Это, в первую очередь, все мясо. Так, мясо, друзья. Две штучки мяса, которые необходимо бы... Приготовить, Да, вот. Я, кстати, съел, по-моему, в прошлый раз сырое мясо. А надо съесть жареное мясо. Не хочется есть. я а, понял. Так, секундочку. Что это такое? Это что за беспредел? Я не понял. Щенок. Он что, здесь только что резнулся и начал меня опять кусать? Я не понимаю. Что-то какие-то у них маленькие тайминги на отхил. На восстановление. Я же только что здесь его завалил. И на тебе еще один вылез. Так, давайте мы его сейчас прям здесь разделаем. Продолжаем, друзья, лутаться в игрушечке под названием «Stay Out». Продолжаем искать неприятности на свою задницу. Ну и какие-нибудь, возможно, найдем мы здесь еще интересные штуки. Так, идем дальше, продвигаемся. Здесь где-то пальба идет жесткая. Я прям чувствую это. Где-то идет жесткая пальба. Меня, похоже, заметили домовые, которые дома сидят. Но эти домовые, они, по-моему, из домов вообще не выходят. Они здесь спавнятся, но из домов не выходят. Тихо, тихо, тихо. Не получилось его уничтожить, как так-то? Ой, ой, ой, неужели? Я думал, вы не выходите из домов. Нет, он реально не выходит из дома. Он, смотрите, стоит из дома, он не хочет выходить. Только чисто стоит дома. Так перезарядили. Да куда что ты, а? Нифига себе, у них удары такие низкие, так ладненько. Тихо, тихо, тихо. Постараемся сейчас с револьвера. С револьвера у нас ноль, ноль патронов. Иди сюда, иди сюда. Получай в голову прям. Раз. И второй. Где-то здесь тоже шастает. За, за печки, похоже, спрятался. Вот там он, по-моему, за, за плитой стоит. Или нет? Нету, да? Нет, по-моему, мне показалось. Да, двоих уже завалил. Я давайте разделаем. Двоих домовых я завалил. Как, как они больно кусаются. Смотрите, сколько жизни отнимают сразу. Ужас. Как Какие же они стрёмные, эти домовые. Так, забираем волосы. А с этого что мы возьмем? Давайте посмотрим. По старым заброшенным домам шаримся, ребят, ищем лут. Ищем хоть что-то полезное. Опять, наверное, ничего. Ничего не найдено. Так, может быть, хотя бы здесь что-нибудь путевого можно найти? Вот на этих полочках, здесь, в книжечках. Вообще, что ли, ничего нет? Не пойму. Просто так хожу по домам, и ничего здесь нет. Просто-напросто совершенно Ничего. Так, 0 из 8, нет, этот магазин вообще фиговый Тут хотя бы есть один патрон, а тут В другом вообще нет ни одного Так, перезарядить надо и револьвер тоже Давайте попробуем С патронами пока что вроде проблем нет Но как они закончатся, я сразу же об этом узнаю Крысы бегают, осторожней, главное Осторожность 3 из 7, почему они не полностью зарядили револьвер, давай заряжай по максимуму Чтобы у нас было 7 выстрелов 7 вот они еще домовые стоят. Но в домовых, у, у дымовых как-то я ничего нормального не нахожу. Хватит за мной бегать. У меня и так вся задница искусственная. Надо бы как-то восстановиться. Надо бы как-то отхилиться. Или поближе к дороге уже выходить. Давайте попробуем выйдем к дороге и посмотрим, что у нас здесь. Здесь вроде бы пока что тиш тишина и спокойствие. Так, я, ребят, хотел попробовать набрать в колонке воды. Можно ли набрать в бутылочку воды? Давайте попробуем. Мне кажется, что можно. Главное это, конечно же, попробовать. Надо пробовать, иначе никак нельзя. Две собаки. Две собаки аж целых. Тут, конечно же, хорошо, что есть колонка. Но здесь есть еще и собаки. Которых периодически надо умершить. Ой, две собаки сразу! Бежим, бежим, бежим! Так, включаем, включаем полный привод и валим отсюда. Валим Так, стараемся, конечно же, бежим куда-нибудь к дороге Так Собаки за, за нами продолжают бежать Так, ладно, у нас дыхалка сейчас на максимуме Поэтому бежим, пытаемся Побыстрее отсюда От собак еще можно как-то убежать Ой, еще и крыса здесь Так, все, выходим на ровную И здесь, я надеюсь, сейчас получится от них отстреляться Давай, выходи Выходи по одному, собачки Ага, я вижу, вижу щеночка одного Есть такое дело Щенка мы завалили. А второй где? Меня вроде бы двое за за заметили в прошлый раз, да? А завалили мы только одного. Ладно. Так, ну что ж, надо, ребят, восстанавливаться. Тогда давайте это, сбегаем лучше к колодцу. А я вот эту вот часть уже всю просто исследовал, и она для меня уже просто как родная. Вот, смотрите, еще песик. Его можно тоже за завалить. Вот он, пожалуйста, смотрите, агрится на нас. Там даже еще один, смотрите, выбежал. Вот же зараза да какая, а? Два выстрела пришлось сделать. Чтобы завалить его. Так, меня скоро завалит. Смотрите, у меня немножко хп осталось. Там с другой стороны, смотрите, песик ходит. Два пёсика, офигеть! Их тут очень много, лишь бы не заметили, а. Давайте пробегайте уже по своим делам. А я тут пока что ваших залутаю. Сейчас меня, похоже, залутают. Если я не восстановлюсь и не отхилюсь. Смотрите, у меня сколько хп осталось. Совсем немножечко осталось хп. Ничтожное количество. Так, свинец и мясо. Замечательно, но где-то еще один был. А, они тут оба лежат в одном месте. Так, отлично, пока что вроде никто не агрится, продолжаем работать ножичком Давай, братишка, скрэч, режь, делай свое дело, грязную работу надо делать всегда По-другому здесь никак не выжить Там у нас что такое интересное, какой-то мусор, хлам, мусор, хлам Собачка, собачка за мной бежит, собачечка бежит за мной, постараемся от нее убежать Вот она, ребят, бежит со мной, собачка, раз, все, готов Готов, щеночек, давайте-ка его разрежем Давайте-ка его тоже разрежем Они здесь, кстати, очень часто спавнятся Я вот-вот только завалил И опять уже кто-то появился и меня кусает за пятки Так, мясо и еще что-то я там взял Что это такое? А, куски собачьей шкуры, количество один. Кстати, вот из этого всего можно что-то делать Что-то мастерить, но я пока без понятия, что Так, моя основная цель Это добежать а, Так, давайте мы все-таки Сделаем следующее а, мясца... Мясцом перекусим Хотя я вроде как не голоден Тогда давайте попробуем бинтами Бинты вроде бы как должны хоть как-то как восстанавливать нам ХП. Вот смотрите, мы сейчас только что перевязались, вроде бы что-то на нас баф, смотрите, повешился. Я только не знаю, что он восстанавливает, этот баф от бинтов. Но у меня, по-моему, даже ни насколько ХП мое не восстановлено было. Так. Вообще ни насколько не восстановилось мое ХП. А нужно, чтобы восстановилось же. Это очень жизненно необходимо мне, чтобы жить дальше. Ладно, будем искать дальше себя неприятности на свою задницу костлявую. Да, и мы их точно найдем. Так, вот, колодец. Я хотел набрать водички. Можно ли здесь набрать водички? И как это сделать? Так, берем пустую бутылку. Наводим на колодец. Вы, вы хотите действительно выбросить пустую бутылку? Да. Так, потерян предмет. Я выбросил ее. А как обратно взять? Ага, вот она просто-напросто лежит. Просто подбираем, подбираем пустую бутылку и все. Отлично. Так, а как из колодца набрать воды вообще? Реально ли это или же нет? Пробирка какая-то. Тоже выкинуть, да? Ну ладно, я не буду выкидывать сейчас такие пробирки. Ничего. Мы можем просто попить или а, выбрать емкость на два. Так, секундочку. А емкости-то у меня как таковой, я смотрю, нет. Емкости у меня нет никакой абсолютно. Так, раз, попробуем сейчас отсюда сбоку зайти. Вот смотрите, есть два варианта. Колодец пить или же а, выбрать емкость. Но емкости я реально никакой не вижу абсолютно. Ну, можно здесь наливать а, водичку из колодца. а Главное, чтобы была правильно подобранная емкость. А, так, ну что ж, друзья. А, я надеюсь, на сегодняшний день достаточно. Ну что ж, вот такое вот, ребята, у нас выживание. Опять получилось в стей-ауте. Да, Напоминаю, что у нас это ММОшечка. ММО онлайн в духе сталкера. Именно здесь дух сталкерства на каждом шагу. И бегают вот такие вот бравые сталкеры, которые ищут, чем бы можно было поживиться здесь на этой самой...